Должен ли мужчина добиваться женщину? Ну, я бы сказал, ну, добиваться слово такое, ну, достаточно агрессивное, вот. Скорее он должен продемонстрировать свои мужские качества через поведение в процессе ухаживания. Ну, то есть, как понять, что этот мужчина достоин? Ну смотреть, что он делает, потому что говорить можно все, что угодно. Поэтому задача мужчины – это проявлять себя через действие. Вы, ваша задача, ваша ответственность – смотреть на то, что мужчина делает, прислушиваться к себе для того, чтобы ну, как бы вот ощущать, вам это заходит, то, что он делает, вам хорошо становится. Вот он, например, вам подарил цветы, вам хорошо от этого. Он, там вам, например, покормил вас в ресторане на свой счет, вам хорошо от этого, он начинает говорить вам комплименты. Это реальные комплименты, он вас видит, либо он просто льстит, потому что хочет вас использовать, там, например, для наслаждения. Поэтому э, ваша задача, ваша ответственность в том, чтобы смотреть на поступки и эти поступки ощущать своим сердцем. Вот как оно вообще вам? Вас это делает счастливее, либо нет?